Устроить приятную прогулочку по мосту длиной 439 метров и на высоте 207 метров. Ребята, очень круто. Лично я в подобных местах не помню, чтобы был. Не то, что в России, а в мире. Здесь переходишь по мосту, можно еще пройтись вдоль ущелья. И максимальный возраст, знаете какой? 100 лет все хлопают всех такой адреналин ну классно ощущение реально классные и веселые и основанным был в 1889 году то есть ему уже ого-го сколько лет здесь есть канатная дорога погулять расслабленно так посмотреть на растения В этом выпуске мы узнаем больше о зеленом сердце курорта Сочи и почему вилла на территории Сочинского Дендрария носит именно надежда. А также посетим небесный парк, где находится самый длинный в мире подвесной мост и место, которое сами космонавты отметили как одно из лучших в Сочи. А также назвали прыжок банджий отличной подготовкой для будущих исследователей космоса. Ребята, а следующий пункт моего назначения – это сочинский скайпарк. Находится он не совсем в Сочи, находится он где-то между Сочи и Красной Поляной. Чтобы вы понимали, что это. Значит, скайпарк. Вот тут у нас парковочка. Кстати, парковка большая и парковка бесплатная. Я уже забыл, что есть бесплатные парковки где-то в таких вот мощных местах. Здесь есть зиплайн. Здесь самое главное, ради чего сюда едут, это банги джампинг. Тут мне начал чувак пилить, как раз аккомпанемент такой. Значит, смотрите. Банги джампинг. 207 банги, банги 207. То есть, я так понимаю, что 207 метров. Тут же мост Sky Bridge, который мост над пропастью есть. Тут же есть ресторан, скалодром, мегатролл такая штука цепляется короче и вы летите ну тоже я так понимаю над пропастью где же еще тут лететь. Сочинский Скайпарк находится в Ахштырском ущелье в долине реки Мзымта и является крупнейшим в мире парком экстремальных развлечений. Подвесной мост Скайбридж является самым длинным в мире и расстилается на 439 метров. Есть здесь и самые высокие в мире качели высотой в 150 метров, а также самый скоростной троллинг, перелет через ущелье со скоростью 150 км в час. космонавт испытатель Сергей Прокопьев отметил Скайпарк как одно из самых лучших мест Сочи, а его коллег космонавт сергей куть сверчков совершил здесь прыжок банджи с высоты 207 метров по его словам это отличная подготовка для тех кто в будущем хотел бы связать свою жизнь с космосом так как прыжок напоминает один из подготовительных к космическому полету на мкс Ребята, ну вот такую себе можно устроить э, приятную прогулочку по мосту длиной 439 метров и на высоте 207 метров. То есть высота здесь над э, дорогой, там дорога, речка, красота, дальше горы, вот там у нас получается красная поляна, а с этой стороны светит солнышко. Там у нас Адлер и Сочи, туда. Очень круто, но, конечно, тем, кто боится высоты, возможно, это не очень понравится. Потому что здесь мост, смотрите какой, видите, здесь даже дырявый, то есть видно, что происходит внизу, понимаете? Ну и, конечно, идешь по такому мосту и под крики людей, которые прыгают на бенжи, на веревке этой бензи-джампинг и на всяких там тарзанках. Если вы пока еще не готовы к полетам и прыжкам со свободным падением, начните с зиплайн. Зиплайн появился очень давно, во времена... Когда это было необходимостью. Похожие приспособления использовались в пересеченных местностях для доставки людей и грузов через каньоны, реки и другие непроходимые области. Сейчас это один из способов развлечений для любителей экстрима и везде его называют по-разному. Ребята, очень круто. Лично я в подобных местах не помню, чтобы был. Не то, что в России, а в мире. То есть здесь мало того, что есть мост, есть прыжки. Здесь переходишь по мосту, можно еще пройтись вдоль ущелья. Ну, то есть по времени у вас... Это не просто пришел, прыгнул, да? У вас можно погулять, подышать, посмотреть вокруг на всю эту красоту. И что еще? Здесь сделали еще парк Ладзинью на деревьях. Поэтому, ну, час-два здесь можно потратить легко. А вот еще переходишь, короче, в мост, вот этот. И здесь сразу же зиплайн. То есть обратно можно вернуться на канатки, если лень идти 450 метров. Не каждый может проехать. Значит, максимальный вес 120 килограмм. То есть, ребята, если у вас избыточный вес, ну, давайте худейте, чтобы прокатиться здесь. А минимальный вес... 45 килограмм, то есть э, дети маленькие, там, 5 лет, они не пройдут, к сожалению. И максимальный возраст, знаете, какой? Сто лет. То есть, ребята, если вам 99, вы смотрите это видео, и вам 99, вы еще можете успеть. Поэтому давайте, подъезжайте. Минимальный возраст 10 лет. Алкоголь нельзя здесь. Здесь запрещено алкоголь, здесь запрещено курение. То есть такое место здоровья. И, кстати, что прикольно, то есть даже если вы заходите сюда и вам страшно, или вы сомневаетесь, здесь такая атмосфера очень зажигательная, скажем. Во-первых, весь персонал такой дружелюбный. Во-вторых, сами люди. Люди пришли сюда посмотреть. На все это дело погулять И многие пришли прыгнуть, прокатиться Естественно, все тебя подбадривают Это все весело Все хлопают всех такой адреналин Ну, классно ощущение реально классные и веселые Да, ребят, так, если у вас есть там, квадрокоптер вы хотите полетать, то имейте в виду, что Здесь на территории парка висят значит, Таблички, что запрещено Летать на квадрокоптере А также, вот сейчас только что пролетел вертолет то Здесь буквально Недалеко Красная Поля и здесь недалеко Адлеровский аэропорт, то есть зона такая ограниченных полетов. Другой аттракцион, который также можно посетить, если чувствуете, что пока не готовы к прыжкам с большой высоты, Виа Феррата. Скальный маршрут, проложенный с помощью закрепленного стального троса и ступенек, вбитых в скалу. Банжи один из самых топовых аттракционов. В Сочи две высоты 69 и 207 метров. В обоих случаях развлечение не для слабонервных. Несмотря на то, что мероприятие нередко внушает страх, те, кто однажды так прыгал сравнивает прыжок с походом к психотерапевту ты словно ныряешь бездну одним человеком а выныриваешь уже другим за те 7 секунд свободного падения успеваешь не только задать себе все вопросы но и найти ответы здесь еще вы можете прогуляться и тропы лежат здесь, сквозь колхидский лес. Что такое колхидский лес? Ну, если помните, мифические органавты искали свое золотое руно именно здесь. И они приплыли. Когда они приплыли, значит, вообще колхида – древнегреческое название природы, Леса вот, черноморского побережья в районе Кавказа. Когда они приплыли, они увидели эту красоту, этот красивейший лес. И вот они искали здесь золотое руно. Кстати, что касается цен, сколько это все стоит? Ребята, ну, стоит это вот по среднестатистическим меркам недешево, но я считаю, что это стоит столько, сколько должно стоить. Потому что. Копье это стоить не будет, просто потому что это само место само по себе уникальное и реально крутое, постройка грандиозная, поэтому заходите на сайт, смотрите сами ценники, ничего говорить по ценам не буду, просто место крутое, реально, я считаю, что это обязательное место к посещению. Многие, кто приезжают в Сочи, как-то забивают на Скайпарк. Знаете почему? Потому что приезжаете в Сочи, остаетесь в Сочи или в Адлере, или в Красной Поляне, в Розе Хутор. И значит, эти объекты сейчас соединяет многомиллиардная, самая дорогая дорога в мире. Краснополянское шоссе, оно называется, если быть точным. Это новая трасса. А Скайпарк? Находится на старой сочинской трассе. Ну, хотя это трасса не назовешь, это как бы дорога. И люди едут по новому шоссе и видят, что в стороне есть вот скайпарк. Его видно, когда едешь по этой дороге. И как бы едут, проезжают мимо, и скайпарк остается в стороне. И потом, как бы они едут на там, Розу Хутор, Красную Поляну, или возвращаются в Олимпийский парк, или едут в Сочи. И как бы: А, ладно! Скайпарк там в стороне, что его посещать? Я считаю, что это именно одно из тех мест, ради чего стоит сюда приезжать. Потому что таких мест нет не только в России, но они, честно говоря, редкие и, и во всем мире. И мало того, это не просто да, адреналин и страх, но это еще красивейшее место, красивейший ресторан с обалденным видом. множество знаковых мест и сочинские тендрарии одной из них раскинулся он на территории площадью 46 гектаров и может похвастаться 1800 видами и формами растений среди которых и самые экзотические сам парк был спланирован в стиле садов италии и франции карлом ламгау ландшафтным архитектором и садоводом есть здесь и ландшафтно-географические отделы которые представляют собой субтропические листа восточной азии северной америки Австралии и Новой Зеландии. В январе вы можете познакомиться с представителями животного мира. И Асооном был в 1889 году, то есть ему уже ого-го сколько лет. А теперь давайте о впечатлениях и о том, с чего же начать. Парк, кстати, находится не в плоскости, а парк находится на холме. То есть вам надо подниматься. Вот, и исходя из этого, конечно, нагрузочки можно, скажем так, испытать немалые. Значит, из фактов. Вы приезжаете, и возле входа есть две парковки. Но они очень часто просто наглухо забиты. И на машине нужно подождать, Либо парковаться где-то рядом. Они бесплатные. Следующий момент по ценам и такие как бы маленькая рекомендация. Цена 320 рублей за вход. И парк разделен на значит, верхний парк и на нижний. То есть он находится на склоне. И поэтому верхний парк он больше. И вам надо подниматься. А нижний парк он как бы внизу. Что нужно сделать? Здесь есть канатная дорога. То есть, наверху вы в этом вот вагончике э, едете. Над всеми этими деревьями, над всем парком. Стоит это удовольствие, чтобы вас прокатили в вагоне, а вместимость этого вагона 20 человек. Не 2 человека, не 4, а 20. И если вы можете потратить 500 рублей на человека, естественно, да, не, не на группу. Если вы хотите прокатиться сверху, то возле входа в нижний парк есть вот эта станция, где вы оплачиваете садитесь на канатку, садитесь в вагончик. 500 рублей оплатили, и он едет снизу вверх. Вы прокатываетесь, все это ну, меньше 10 минут у вас займет. И сверху уже вы спускаетесь вниз пешочком. Так вы смотрите на парк сверху, и так вы смотрите на парк снизу, не нагружая свои коленные связки. Понимаете? Это самый быстрый и легкий вариант посмотреть весь дендрарий если же вы не хотите кататься на канатке и платить лишнюю денежку то конечно же сначала наверное в верхний парк я бы пошел потому что там конечно поинтереснее и он побольше там скажем так основ что касается, скажем, впечатления. Ну, это парк и, ну, не хотелось бы называть это пенсионерским таким, пенсионерской прогулкой. Здесь он просто погулять, расслабленно так, посмотреть на растения, на прудики, павлины тут кричат, есть страусиная ферма небольшая. Вот. В плане активности какой-то там, для детей чего-то. Но я здесь такого ничего не увидел. То есть прям вот парк такой спокойное, уединенное время. Это, то есть противоположность тому, что мы видели в скайпарке, где ты прыгаешь, адреналин у тебя плещет, там рестораны с видом. Здесь все как бы скромненько именно в этом плане. Да? То есть здесь нет каких-то там детских машин катающихся, велосипедов. Там, гоняющих электроскутеров, я не знаю, каких-то веревочных парков, здесь ничего этого нет. Это именно дендрарий, растения, умиротворение, наслаждение вот, вот этой всей растительностью. Ну и как бы какие-то стоят киоски, которые половина сейчас в зимний сезон, не половина, 90% их закрыто, потому что людей не так много, но тут как бы можно будет что-то типа фастфуда поесть. То есть тут нет никаких шикарных ресторанов тебе. Это уже как бы выезжаешь в город и там все это. У гостей есть возможность посетить смотровую площадку на высоте 172 метра, откуда открывается панорамный вид на Адендрари и на весь город, Кавказский хребет и Черное море. В 1899 году на территории парка была сооружена вилла Надежда, которую возвел в честь любимой жены публицист, издатель и искусствовед Сергей Худяков. Парк ощутимо пострадал в период Гражданской войны, а после революции и вилла. В настоящее время вилла радует своих гостей экспозициями, посвященными Худякову и и истории русского балета.